А, во, Проскурин. Тимофей Проскурин. Нормально. Тимофей Проскурин, да. Они прямо такие соперники. Сильные соперники. СБ4, не думая. Да, да, СБ4. Сейчас, наверное, БЦ5 будет. Несколько хороших планов. У меня есть. Там тоже хорошо было. А на БЦ5 ну, уже АБ2? Ну, это же известно будет. Ну, да. Ой, а посмотри. Если БЦ5 ставить, это, наверное, приятно, что-то будет. Может, С2 уже поменяться? С2, да. C2, а что чё не БЦ5? там будет прессно, позиция. А, Там простой план, а b 2 тогда тут. может быть Может быть, даже E 4 B5, Как угодно тут. Потому что потом А 6 чтобы влезть, так, если А и 6 где будет. А, не надо. ну тут. надо. так, и так хорошо. Может просто же в 4, поменяйся. Так, АБ-2, наверное, просто подтягиваем. Пока за б 6 Ну, слушай, давление тут серьезное. Ну, просто С3-Д4 не думаю вообще. Самое главное, времени время выдавить. не трать, да, просто ходи быстро, да. С3, сб 4 или СБ-4 может быть. Ну, думаю, Ладно, не разницы. думай, просто ходи куда угодно, времени не дает. 6 какой-то ход есть, но он, наверное, на здесь еще не прокатывает. б а, а 6 хорош, да, бывает. Так, сейчас, что да. может быть, аб 6 действительно при случае попробовать, да? Вот посмотри. Да-да, да, да. такое включение такое. Mm -hmm. Приятное. А тут назад. Не дает. И как назад. И как назад. У него там да, да, нету. Все равно хорошо. И шашки плохо стоят, у меня центр, идеальная позиция. Так, ну, ЦБ-6 подумай, что будешь делать? б 6 наверное. цб 4 наверное. Или АП-4. АБ-4, ну, может АБ-4, отличный выбор. Так, ЕД-4. Смотри, он хочет подстроить мне тут. Может, ЕД-4? ЕД ЕД-4, а, а а реально. Да, ЕД-4 хороший ход. А сейчас сб вот, 4 сб-сб. Да, да, да ЦБ. Прав, прав, прав. Чтоб не было, это, чтоб удары а все, были постоянные. А нет уже. И потом, И потом на сб 6, -6. 6 Ладно, все, Ой. спокойно, думай, думай. сб а, 6 2 отдал бы 3 победы. А, поп попался на удар, красавчик. Победили первого. Ну, неплохая партия, неплохая. Да. Сейчас надо защитить. Я подумаю, на CB4, на CB5, там, же теоретическая позиция, как получается. А, вот, говоришь, размена вперед. А вот, а говоришь, разменом вперед, да, тут... Не, да, да, выше. да, да, ссылаюсь. CD2, он правильно, G6. А, а чтобы по да? пойти тут? как на G6 надо? G6, по-моему, да, Олег. и потом B7. Ну, вроде... Нет, по-моему, G6, B7, да? Да, да, да. Можно рискнуть сыграть там на... Нет, там ловушка от Кандрюченко, она проигрывает. Но она проигрывает, но там можно попробовать. Ну ладно, он уже сам отошел. Можно бы Е4 играть. Наверное. Что делать после Е4? Вот здесь-то? Да. А нападения просто нету? Нападения, не знаю. Там вроде бы опять сбил, сбил и пошел в любви. Да, ладно. Ага. Значит, на, на Ж5, будет, наверное, уже 5, же 4 будет. Может, АБ6? АБ6, а, а, а, а, а, я бы АБ6 пошел, да. АБ5, АБ7. Нет, просто Можно подумать на много ходов вперед. Ну, давай так, и там комбинация. АБ7 у тебя нет другого. Ну, и нормально, нормально, Б5, находи все равно. ЕД2 он пойдет, да? Слушай, по-моему, на комбинацию надо попадаться, да, и ничего вроде бы. Вроде там Сейчас, есть случай, да. да. Ну, а, а как хотите, какие по... варианты еще? Для чего я сломал? Другого нету? Сейчас ему надо проводить. А, и блин, я же я сам с ним догнал. И так мы, по-моему, по ДЦ5 играем, и вроде как нормально. Только, только я играл белыми, и я выиграл белыми в итоге. Ну, ладно, сейчас посмотрим. А честно. как тут выиграть, я не понимаю. Я не помню, как, ну, как там у нас там было. Может немножко по-другому было. Например, ну, такая позиция. Так, CB4-0 похоже. gf 6 что ли? А, чем... что а, G6. а ну, наверное, мы тут проиграли, блин. Нет еще. А, а он же F2 пошел? Так. Может, надо было по-другому. Ну, ничья, ладно. ничья, это ничья. Нормально. 5 Давай, на победу. Вот так. Так там. тут 3 на 3. Ну, вот смотри, что делать ему? ха ха -а, попался, что ли? А зачем? А зачем он 4 пошел? Он, брат... А, блин, смотрю, мне нельзя. А 5 А, блин, нельзя. Вот сейчас победим. Не, должен Здесь. выиграть. Должен выиграть. Блин, это побил. Ну, ладно. Да, блин, вот Ай, а, ну, блин, ничего. Но... Фу, блин, видишь, что боится даже, что а... подкрутиться, ну, Она может, H2, по-моему, выигрывала, да? Ну да, там, ну ладно. Ну, кстати, ты а, блядь пошел, блядь. у него есть CD6 и D5. О, он не, не нашел. CD6. Не, ну, он такой ход. Это же косяк. сейчас преимущество у тебя. Не, косяк же, классик. А, косяк на G5. Так он мог не да. сводить к нему. Он мог Cd6 и D5, да, пойти. Вот это это более известный. Планы. Я смотрел. Это Синман, да, это там много кто играл вообще. Я смотрел, как будет. Cd4, B3, B3 самый сильный план. Ну, как бы. Ой, такой ход, да? Ага. Типа да, J6 нет смысла отходить, если честно. Надо с B3 играть. B3. Потому что, да, вот такие планы, и это программы позиция Сейчас будет у него програмная позиция. J6 пойдет, ну, это програмж. Известная. Это, это Его, я же 3 проигрывает уже, да? Вот, проигрывает. Прочный ход, да. Вот, все. Ну я Б4 пойти. АЖ. А 3 да, вот так. И выиграем позицию. А, ну в смысле, А да? да, ну, 6 да? Да, да. А6, а на E d Б... что делать? Б... На E6, Б... Там все ага. сходится мы пользуемся. пользу. Если а, и помню. позиция получается с перестановкой, вот как мы проиграть могли, помнишь? Угу, понял. Б7. Не знаю, сейчас потом тоже по 7 едует. Так, так, так. Нормально, нормально. Так там под... выигранный Сейчас тоже 5. Так, так. Времени теряют. А там еще не факт, точнее, наоборот, ну, много чего. Может, там вроде... Точнее, как-то до Е3 пойти. Я так думаю, до 3 посильнее пойти, чтобы... Да и, 3, наверное, раз, да, да и 3 посильнее. Так оно все равно зайдет. Не, не, нет. Смотри, типа тут не и D7, я же 5 Тогда D7. Вот AG5, и потом у него был бы хоть и 7 А, G3 хочешь, да? А, Слушай, а если он сейчас GH4 играет... Что будет да, D7? да, и gh потом западает. Неприятно, сейчас все это я перепутал, видимо, все опять. Так, так, так, так, так. подожди, B7 не выигрывает, а позиция в щупу пользу. Не, не, в ебану. Ну, ты же там нападешь потом, в любки. B7 играй, выиграй. Да, нет, бесплеен сюда. Да, вот так. Оху... Ну, блин, придется ничего бегать. я. Блин, выпустил ты его, а... Хотя, Ладно, подожди, ничего. тут еще подави. Подави. Да. Подави Шашки. еще. Блокер фейс, главное. Давай, сделать. давай, ходи, ходи. Ну ладно. Так у него рейтинг больше у меня значит. Не, а чё бы с CD не пошел? вроде уже хорошо было. Вот сейчас смотри, на ну, CD4, давай CD6 а С3, и D5. А ну закрой стричку. Ну там нормально. Там нормально. Верина, да? Я просто резерв. На dc 3 e 4 на D3E4, да. CD6 и D5. А ну Е4 перебился, одну съел, одну съел и чё? А там нормальная да, позиция. По Потом по либо GF6, либо E6, я недавно ее анализировал. Мартин really? Гречек с кем-то играл, да, нормально. Подожди, вот его... uh, Cd6 съел. Да uh, ладно, ye... не на корову играешь, Cd6, ходи. <с <с <с поверь. Okay, ладно. Там нормальная позиция, да D5. D5, да? Да. Да. Я давно смотрел, но я тоже помню, что такой план есть. Вот, и E4. 4 А e 4 если так ест. e 4 Ну так и надо. Ты наш а4. Да. И потом G6, либо E6 даже. В случае там есть. E6? Даже E6 oh. есть. Так, ладно. Ну, да, кстати, может какая-то контраграда есть. АЖ5 может быть... 5 а, нет. АЖ5 вот он пойдет туда, на D4. На uh -huh. куда? на ну, D5 то есть. А так и ну... играется, G6 играй. G6, ади. А, да, да, точно. Нормально. Или AЖ5. Да, жившись, Блин, у тебя жившись, времени тоже. мало, ты долго так думал. Да. Сейчас бы спокойно косяк играл бы. лет. лет косяк нужно. Ну, так, FG5, наверное. Может, 2 5 даже. А, ну, давай 5 По приколу. Ну и нормально, не, Да, нормально. <с <с кстати при случае dc7 грозишь ну cd4 dc 7 можно или нельзя да, вроде вроде. можно комбинация же не проходит нормально а ну но то что он удар hg3 да зачем а h3 а f5 зачем зачем это там понял d7 dc 7 d да слушай выиграем сейчас еще давай сам тут уже не сбиваем Ай, блин, вот так вот. А, тут так. Нормально, мально. Не, ну Нет, да, это не ряд. серьезно. Это не серьезно. Давай, не выпусти только. спокойно. Как тут выпустить? Спасибо. Вот ты не верил, ты не верил. Да, вечно я запомнил. Записал.